Всем привет, игра на курсе против клевы. Клева это пика. Предлагайте, на ком можно сыграть в краптах. Пишите об этом в комментариях. Встретил наконец Глефу. смениваюсь невыгодно с 5 процентов хп 10 местности 25 33 много стесня пико далеко бьет на стакана я умер Мерень. потерял 5000 безчисти русский 92 миллиона слава Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем добра.